Всем привет, с вами Соги, это у нас Tangle Wood Drive, фазмофобия, призрака зовут Алекс Боуэн, Миссия у нас вот такие вот на этот раз очень простенькие, это моя первая серия по фазмофобии, так что, вообще, я не лютый профессионал в этой игре, так что, как не судите строго, да. Здравствуй, призрак! Или, если ему так сильно ну, лучше не стоит? Что-то силу это я. Так. Всегда по одной тактике играю. Когда на этой карте играю лампочки, включаю определенные и залетаю за этим щитком. Вот, повезло. Так, что-то бросил. Что-то бросил. А, сложность кошмар, но специально на 8 x то есть э, некоторые насточки подкрутил под себя, следовательно, э, таких прям убежищ не будет, то есть в шкафу не спрячешься. Э, то есть вот этими шкафами можно справиться и все. Так, подождите, давайте найдем комнату. Вот вот это его и комната, да, это его комната ну вот да можно было его угадать когда он бросался пойдем искать проклятый предмет так что это у нас может быть не доска не это к сожалению кстати, доска очень бы пригодилась бы нас вместе с призраком очень помогла бы это не зеркало это карты тара у нас но это неплохо и нехорошо, в принципе. Брошу я их куда-нибудь. Куда-нибудь. Ближе, наверное, вот сюда, потому что... Если я буду гадать, то я думаю, вот здесь, спрятавшись, я буду что-то делать. Так, а теперь нужно найти нам кость. Желательно. Что-то перебросил. Наш призрак что-то явно очень активное насчет предметов. Вроде это единственная комната, которую я не проверил. Что-то там МП орёт, орёт. Как обычно, наверняка, сейчас кость просто не верю. Он бросается предметами. Это, по-моему, полтора. Вот на полтергейст очень похоже. Там МИМПи орёт и орёт. Троечка. Ладно, она наверняка на каком-то видном месте. Потом разберемся. Ты этой костью к пока что кипровочку. Кипровочку положим на наше место призрака. Это блокнот, лазерный и камера. Не знаю, пока что не видно орба э, он же здесь да комнату поменял серьезно просто переместился гениальный призрак думаю вот так вот сделаем на все это чтобы был обзор так и блокнотик сюда и импию тоже сюда бросим ближе Значит, так, ой, опять бросается, бросается. Возьму два датчика движения. Поставлю один, как раз таки, внутри, и один снаружи. Просто вот ради любопытства. Соль ради следов, чтобы можно было еще фоткать. Подожди, может здесь он сквозь? Я вот просто понять не могу. Она может быть очень маленькой, поэтому ее может быть не видно. серьезно вот и как я первый раз ее не заметил, хотя сложно ее заметить, кость, это нашли, в принципе можно и самого призрака теперь искать По-любому датчик уже не сработал, ох, кстати, вообще ничего не сработал Подожди, а он в этой комнате вообще сейчас? Так, подожди, а куда я бросал? Вот он Опять поменял комнату, что что он сейчас меняет комнату? уже даже и не здесь ай стоп что очень странно очень странно пойдем искать комнату открыл по дверь в подвал дверь в подвал но это не подвал понятненько гост вен запустил в подвале серьезно то есть его нет под... что это за бред Нет, это не подвал. Что-то он очень часто любит менять комнату. 10. восемь. 5, 3, 8. Боже, что он так-то по комнате все бросается и бросается. Да, вот он здесь. Думаю, что нужно одну парочку туда кинуть. Сейчас вернуться за солью и этим и кинуть сюда еще одну парочку. И блокнот, и этот. Я думаю, нужно еще взять две камеры, чтобы. Со всего периметра, как бы кухни. рассматривать Потому что судя по тому, как он постоянно колебается, этой комнаты туда сюда, мы хрен, найдем его. Блокнотик. Это и вот это. В следующий раз вернемся за солью и двумя камерами. Наверное, блокнотик сюда кинем. И камера. Так, насчет камеры. Что мы сделаем? Ну, думаю, одна пусть там. И одна пусть вот так вот ближе, то есть, на вот... Опа, лазерный проектор был, лазерный, по двум сразу пробежал. Хорошо, хорошо. У меня уже есть предположение, кто это может быть. Есть предположение. Я предполагаю, что это может быть... Ээ... Кстати, подождите, а я вот... Стоп, сейчас стоп, смотрите. Да, я предполагаю, что это... Мираж, потому что этот призрак парит. То есть он летает... А, соль для него токсична. На соль он ни разу не наступил, хотя в этой комнате очень сильно колебался. Можно как раз какие-то проверить сейчас. Так, я думаю, камера нам, в принципе, сейчас не особо пригодится. Проверим, кстати, как камера-то выглядит. Так, хорошо, прям хорошо легла. Тогда возьмем распятие. Соль. Давайте вторую соль возьмем, прям по всему, по, всему, по всей комнате разбросаем, чтобы точно точнее, Мираж не наступает на соль, то есть бывают моменты, когда он может наступить. Хотя, если мы прочитаем его биографию, мы поймем, что соль токсичная, он вообще летает. Как он может наступить, тогда вопрос появляется. Ну, это вопрос остается. Вряд ли разгадан. Разработчики так продумали, чтобы запутать, скорее всего. Ну вот, вообще, по всему разбросали. Сейчас нужно проверить температуру. Да, порядок. Он, в принципе, он. Да, он здесь. Я думаю... А я вот даже не знаю, вот даже сюда, давайте кинем. Просто вот тут хорошо просто, кто может бить. Вот, наступил. Это хорошо. Бракнем сюда еще одну. Ой, все, пошло, он начал ходить очень много. Это хорошо. В пока что ничего не рисовал, Пойдемте за фотиком обратно сходим туда. Так, термометр здесь, конечно, ставим. Что у нас по миссиям? Осталось фоткать призрака, это последняя миссия. Так, датчик движения сработал. Ну, лазерный проектор мы видели. Можно, конечно, призрачный нагонек, но пока что, думаю, не будем. Возьмем тогда еще одно распятие. Еще одно распятие возьмем. Так. Фотоаппарат где-то там лежит, походу. Здесь его нету. Возьмем неоновую палочку. И тогда получается радиоприемник. Проверим наше. Так, хорошо. Одно успокоительное. Если в дальнейшем вам как бы неинтересно будет фазмопобия, и вам будут интересны другие игры, я тоже предлагаю игры, которые хотели бы увидеть на моем канале. Это поможет как бы дальнейшему развитию нашего, точнее, моего YouTube-канала. Так, два шага. Так, так, какие шаги? Фотик закончился. Давайте проверим сразу. здесь уже. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты добрый призрак как тебя зовут сколько тебе лет ты добрый призрак как тебя зовут как тебя зовут сколько тебе лет ты добрый призрак на самом деле можно абсолютно разные вопросы спрашивать там целый пере... Пере... перечень вот там огромная перечень этих вопросов ну относительно там где-то вопросов 20-25 но я почему-то предпочитаю себя спрашивать одни и те же вопросы, потому что на вот эти вопросы он всегда быстрее реагирует. То есть спросить у него сколько лет, вот он тебе просто «old» скажет, и все. это, в принципе, можно уже отметить. Но сейчас пока что мы ничего не можем отметить, у нас нету второго железного бетонного аргумента. Так, значит, фотик возьмем еще один. Карты тару, не забываем, что они у нас есть. Так, что у нас здесь? Ну, у нас есть взаимодействия Так, у нас сниманная палочка была Отпечатки рук нам тоже пока что недоступны Оставлять, не оставляет мы не знаем Хорошо Две фотки у нас осталось как раз таки на призрака все отдать можно Давайте фотками займаем. еще одна, хорошо. Все, основное основная последняя фотка на самого призраком Так, значит, что у нас? Что у нас вообще есть? Радиоприемник, мы проверили, он послал нас. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Нет, вообще не хочет отвечать нам на эти вопросы всем. Здесь радиоприемник у нас что-то да не хочет складываться. Что-то у нас за светобавился. Так, значит, что это у нас может быть? Набаловался так, что аж вырубил нам щиток, по-моему, да. что он хреначит и хреначит своим электричеством. Значит, что у нас можно? А, Отпечатки рук у нас, в принципе, неизвестны. Запись в блокноте ну, вообще 43%, я не часто обращаю на это понимание. Что-то он со светом, да, балуется и балуется шкин кошкин. Очень похоже на радио. Очень похож на радио. Я думаю, если мы сейчас. Вот первый вопрос. Мы сфоткали призрака. Зачем я благонин, кстати, интересно, ну? Так, оставим. Вот так вот. И Нам сейчас очень нужно для убеждения, что это может быть радио. Нам нужно проверить призрачный огнек. А для этого нужно смотреть камеру. Так, призрак идеально отфоткал. Все миссии получается. Да, у нас выполнено. Это идеально. Пойдемте посмотрим тогда на камере. Призрачный огонек, потому что если мы сейчас увидим его или какую-нибудь другую, другую критерию, то можем сразу смело утвердить, что это радио. Ну, я даже не знаю, как это описать. Честно, погасание включения лампочки тоже не очень нормально. Так, что у нас радио? А -а -а так, ну это обычное, в принципе, описание, что он у нас лазерный проектор MP5. Мы должны получается его на MP вывести на MP, потому что призрачный гониев, как я понял, нам недоступен, мы его увидеть не можем. Значит, единственная возможность это только MP. Что-то. Тогда нужно электричество повырбать, но этот менее активный будет. Получается. Просто проверить можно. Троечка. Ну, полтергейста это уже не может быть 100%. Покажи себя. Троечка, пока что у нас троечка. А, нужно подождать, пока он насчет охотиться, что-то на духе. Ну, вот, у нас свет. Кстати, он как-то потух вроде, не? Или мне кажется? Или так, будто он уже как-то затух, что-то на духе. Вот прям темнее стало. Но, не факт. Значит, ждем теперь призрака, самого призрака. Он должен... Ну, вот, опять же, он мог бы начать охоту, но мы... Вот так вот сделали. Ну, получается, да, это единственный способ. Димп. Можно по картам гадать сейчас. Так, сделаем так. Потому что в какой-то момент может охота начаться. Понял? Вот у нас и охота началась. Четыре, все равно четыре запрос, заметит ли он меня здесь? Хорошо. У нас, по-моему, рассудок вообще в ноль упал. Если я не ошибаюсь, карта... Карта... Как она называлась? А, карта луны вроде наш рассудок вообще в ноль убивает. Поэтому нужно пойти восполнить его. Если я вот не ошибаюсь. Потому что если у нас рассадок будет 0-0, он будет постоянно нас атаковать. Получается, мы сейчас максимально только на 50 можем отстановить. Да, вот как я, в принципе, сказал. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Но, получается, лазерный проектор. Это стопроцентный аргумент. Единственный, причем мы проверили с вами в радиоприемник, МП, и нам ничего пока что не выдало. Отпечатки рук мы тоже смотрели. Ничего не выдало. Это очень странно, очень странно. Ну, лазерный проектор это пока что единственный аргумент, который мы можем предъявить. Все это очень странно, потому что у нас что-то второй улики вот никак не найти, вот мы ну, не можем. Так, давайте возьмем на всех случай еще одно благовоние. У нас 50% получается, он не будет нас, будет нас атаковать, если мы войдем туда. Нам нужна вторая гребаная улика. Можно дальше картами гадать. Давайте дальше картами погадаем, чтобы рассудок наш восполнить хотя бы. Плюс 25, пять, плюс двадцать Три раза подряд. Четыре. Лампочку разбил, а что ему лампочка-то сделала? То есть он четыре раза телепортнулся в нашу комнату и держался здесь. Одну минуту. Виллу фортуны, это по 25 вроде восстанавливает. Получается, все, нам карты второго... Ну, давайте до конца используем. Да, все, у нас весь рассудок восполнился, это идеально. Сейчас охота, он сейчас не должен начать. Нет, конечно, он может там гост-винтик кинуть. Лампочку разбил. Потому что, мне кажется, мы его задолбали такой, в нашу комнату. Вот он лампочку нам разбил. Что-то он вообще, вот вообще нет. Просто задний дает. Я не могу, я не знаю. Я думаю, что это Райдю. Я не знаю, напишите свои ответы в комментариях, кого вы предполагаете. Но мое сугубо мнение, что это Райдю. Да, и вправду, это был Райдю. В принципе, нам вторая улика не особо так-то и понадобилась. Потому что, ну... Он характерно свою критерию выставил, он очень сильно как бы шаманил электричеством, и когда началась охота, у нас же все электроприборы были включены, он очень сильно как бы спалился. Благодарю вас всех за просмотр. до удачи и до встречи в следующей серии.